Я думаю, многие из нас знают вот эту вот историю с Валаамом и с Валаком. И то, что Валаам, несмотря на то, что как он хотел проклясть Израиль, он не смог этого сделать, и вместо проклятия он произносит благословение. И сегодня моя проповедь она будет немножко на другую тему, но она связана с тем, что мы можем здесь увидеть вообще вот из этой истории, что есть сила в словах. И сила есть, она не только в проклятии. Мы видим, что Валак, он говорит, «Приди, прокляни, я знаю, что если ты что-то скажешь нехорошее на кого-то, ты произнесешь определенные слова, оно сбудется, и оно произойдет». Мы знаем, иногда нас кто-то проклинает, кто-то ругает. Это вещи, которые имеют силу. Слова не всегда имеют силу. Но можно посмотреть с другой стороны, посмотреть не на проклятие, а на благословение. Благословения они также имеют силу. Наша молитва, наши слова, которые мы произносим, оно все это имеет большую силу и может повлиять на настоящее состояние человека и на его будущее состояние человека. И та история, о которой я хочу поговорить, она написана в Писании. Это молитва человека, о котором на самом деле не очень многие знают, и зовут его Иавис, на иврите Яабец. Кто-то слышал такое имя? Есть некоторые, которые слышали о нем. Есть такой город. Возможно, он назван тоже в честь этого человека. Но большинство людей немного о нем знают. Почему? Потому что вся история, которая о нем написана, она написана в книге «Параллепоменон», которую не так часто люди читают. И среди летописей царей где написано «этот родил того, тот родил другого». Как бы мы читаем эти места, перечисления сынов Иуды, и мы думаем, зачем оно мне надо, это все скучно, оно мне не дает никакой пользы. И Зачастую мы просто это перелистываем, идем на другую главу, иногда упускаем что-то важное, что Господь хотел нам сказать. Поэтому давайте мы откроем, это книга «Паралипоменон», первый «Паралипоменон». Глава 4, 4 глава книги Паралипоменон, первая книга Паралипоменона. И я хочу прочитать с самого начала, чтобы вы увидели весь контекст. «Сыновья Иуды, Фарес, Эсром, Харми, Хур и Шоваль». Реая сын Шоваля, родил Иахафа, Иахав родил Ахума и Лагада. От них племена цорян. И сыновья Итама, Израэль, Ишма, Идбаш, и сестра их по имени Гацле Лалпони, Пенуэль отец Гидора, и Эзер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ифрата, отца Вифлеема. И так далее. И я перескакиваю дальше на 9 стих. И Авис был знамените своих братьев. Мать дала имя ему Явис, сказав, «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спасал ему, чего он просил. Хилув же брат Шухи родил Махира, он отец Иштона, он Иштон родил Бефрафу, Пасаха и Тихину, отца города и так далее, и так далее». Что у нас особенного в этом тексте? Молитва. Еще есть что-то особенное? Хорошо, Наташа, незаконченная молитва мы видим. То есть вот эту вот молитву, которую произносит Иовис, на самом деле это недр, это обед Богу. Он говорит, если ты сделаешь так, перечисляет что? то потом должно пойти, что я сделаю. И мы видим, что эта молитва не окончена, но несмотря на это Бог посылает ему то, что он просил. И это тоже определенный намек на что-то. Мы поговорим о чем. Но мы видим, что здесь вот этот вот Явист он появляется вдруг ниоткуда. Мы не понимаем, кто его родители, кто его братья, кого он вообще родил. То есть он стоит в списке всех сынов Иуды, но непонятно, к какому родству точно он принадлежит. И вдруг среди всех, где написано «этот родил одного, другой родил другого» простого списка, есть целый такой маленький рассказ о Иовисе. Это говорит о том, что в его молитве есть что-то особенное. Мы видим, здесь написано, что Иовис, он был известнее братьев своих, знаменитее своих братьев. Мы не знаем про него ничего. В чем была его известность? Но, возможно, рассматривая те стихи, которые написаны дальше, его молитва, возможно, это то, что дало ему вот эту вот известность, благодаря тому, как он стал известный среди своих братьев. И я хочу потихоньку начать разбирать вот эти вот стихи, которые здесь написаны. Итак, мы видим, что... Мать дала ему имя и Авис, сказав Я родила его с болезнью. То, что здесь описано, это на иврите, называется Мидраш Шем, то есть толкование имени. В отличие от того, что происходит в наше время, когда мы даем имена нашим детям, мы просто смотрим на какое-то красивое имя, которое нам приглянулось, так зачастую бывает. И мы даем его нашему ребенку. Раньше, в прошлом времена, оно работало все совсем по-другому. То есть, имена давались или из-за какого-то события, которое произошло, или имена давались с целью, чтобы имя, которое будет носить этот ребенок, оно было его потенциалом, оно было его судьбою, было его предназначением. Например, имя Иешуа, оно говорило о том, что он должен сделать будет в будущем. Написано, ибо он спасет людей от их грехов. Мы знаем в Писании еще одну похожую историю про наших матерей, которые рожали своих детей и давали им также имена. И вот это вот все называется Мидрашем, толкование имени. Мать его родила с болезнью. Явис, это от слова происходит эцев на иврите, эцев на русском, э, не на русском на иврите. Вот в сегодняшнем модерном иврите, когда мы слышим слово эцев или отцов, мы понимаем это очень просто. Человек грустный, человек расстроился, но Танахическое библейское слово, «эцев», оно намного больше, оно намного шире. Это значит какая-то боль, боль, которую несет человек. Он может нести ее всю жизнь. Это боль может быть душевная, это может быть боль физическая. И здесь мать говорит, я родила его с болью, я родила его в болезни или с болезнью. То есть в природах что-то произошло такое сильное, что повлияло на может быть, на ее физическое состояние, может, на духовное или на душевное. И Авис, который родился, он принес боль, большую боль своей матери, такую сильную, что она просто дает имя вот этому вот ребенку Иавис. И знаете, когда я пытаюсь понять, просто представить вот этого вот мальчика рожденного, как он живет, мы не знаем, сколько лет ему было, когда он приходит перед Богом и молится, но вот это вот имя, которое он несет, это имя, оно определило его судьбу. Это имя Явис, это значит «приносящий боль». Тот, который будет приносить боль, который будет приносить Эцев, вот эту вот болезнь, какую-то неудачу, это то, возможно, что сопровождало его на протяжении многих-многих лет. Когда человек звал его, может быть, его друг, близкий, в школе, я не знаю, где там они были, Явис, Явис, Яабец, это также могло причинять ему боль. Это давало нехорошие воспоминания. Его имя несло боль в самом себе. Возможно, он сам нес боль, он приходит к Богу, и он говорит, Господь, я хочу какого-то изменения. Я не хочу нести вот эту вот боль дальше. Я не хочу причинять боль людям. Причиняющий боль. Его состояние было сокрушенным, когда он приходит к Богу. И помните, Павел, он написал такие слова, он говорит, «Хорошего, что хочу, не делаю, а плохого, что не хочу, то делаю». Возможно, это было состояние Ависа. Он не хотел причинять боль людям, он не хотел, чтобы это было частью его характера, он не хотел нести вот эту вот судьбу своей жизни, причиняя боль другим людям. Но оно, что бы он ни делал, как бы он ни старался, оно просто переворачивалось все наоборот, и вместо добра, которое он хотел принести, люди получали какую-то боль, получали вот этот вот эцев. И поэтому Явис он приходит перед Богом и говорит, «О, Господь, если бы Ты что-то мог изменить». И мы видим, что его молитва, она начинается с таких слов, даже, скажем так, предисловия, написано и возвал и авис к Богу Израилева. Возвал и авис к Богу Израилева. Знаете, на самом деле это не совсем как бы понятно, почему он взывает именно к Богу. Ведь раньше в то время, во времена израильских царей, мы видим, что Израиль он не только поклонялся Богу, он поклонялся также и другим идолам. Вместе с Богом Израиля, иногда отступал от Бога, забывал его. И поэтому было множество разных богов, к которому мог пойти человек и что-то у него попросить. Но нет, Иовис он взывает к Богу Израилеву. Он знает, что ответ может прийти только от Господа. Он не пошел к какому-то другому башку, он не пошел к какому-то прозорливцу. Он приходит к Богу Израилеву, и он понимает, что только Бог может изменить его судьбу. Только Бог может повлиять на то, что будет происходить с Ним дальше. И я вот спрашиваю сегодня нас, стоит ли вот это вот обращение к Богу Израилеву в нашей жизни на первом месте? Или мы идем к какому-то коучеру, мы идем к психологу, мы идем к психиатру, мы идем к прозорливцу какому-то, чтобы он за нас помолился и что-то бы определил, что же дальше со мной будет? Обращаемся ли мы именно к Богу Израилева, понимая, что только у Него есть ответ на наш вопрос? Это все нормально, чтобы пойти исправиться где-то, чтобы кто-то нас мог научить, какой-то коучер. Это, это все бы беседер, это нормально. Но стоит ли Бог на первом месте? Взываем ли мы сначала к Нему, а потом идем уже, делая какие-то остальные действия дальше? Зачастую мы это просто забываем. Мы начинаем все наоборот. Мы пробуем у одного, у второго, у третьего, а потом вспоминаем только, что есть Бог Израилева, который может что-то для нас делать. Поэтому я просто вот обращаюсь к нам сегодня и говорю, подумайте, задумайтесь в нашей жизни о приоритетах. Господь Он тот, который должен быть впереди всего. Он тот, которому первому мы должны возвать, чтобы могло что-то измениться в нашей жизни. И возвал я, бет виз к Богу Израилева и сказал. Вот это вот обращение к Богу Израилева, оно происходит у Иовиса изнутри, изнутри его сломленного состояния. И вот это вот состояние, оно очень важно. Пока человек, он не приходит вот к этому вот состоянию, пока он не находит вот эту вот горесть в самом себе, чтобы выплеснуть ее перед Богом, не происходит никакого изменения. Вы помните молитву царя Хискияу? Он когда-то в свое время заболел, был очень болен, и Бог посылает ему пророка Исаю. Приходит пророк Исаия, говорит, напиши завещание дому своему, потому что ты не выживешь, и вот уже завтра, послезавтра ты помрешь. Оставь завещание, так сказал Господь. И царь Хиския, он просто поворачивается в сторону. Исаия уходит, пока он начинает плакать. Он начинает просто рыдать перед Богом, говоря, Господь, вспомни, как я служил тебе, что мое сердце, оно было предано тебе. Я делал все, что только мог для тебя. Господь, помилуй меня. Вот это вот сокрушенная молитва, Человека, Когда он просто плачет перед Богом в своем сокрушенном состоянии, оно что-то может изменить. Исайя еще не дошел до своего дома, Бог возвращает его назад и говорит, иди и скажи, я милую тебя и я исцеляю тебя. Господь полностью его исцелил и добавил ему еще 15 лет жизни. Представляете, завтра он должен был погибнуть, умереть. 15 лет жизни он ему добавляет вместе с разными благословениями что был шалом в его, в его отношениях среди разными народами вокруг него, Господь сохранял его 15 лет жизни. Вот это вот сокрушенная сердцем молитва перед Богом. Есть некоторые места в Писании, я хочу прочитать еще, которые говорят о вот сокрушенном сердце человека. Это написано очень много, есть в разных псалмах, я прочитаю некоторые, некоторые из них. Сейчас секундочку. Не работает у меня ничего. И написано, я прочитаю на иврите и на русский переведу. Корова Дунайлиниш Берей Лев. руах Юшия. То есть близок Господь сокрушенным сердцем. И страдающим духов Он спасает. «Исцеляет Господь сокрушенных сердцев и врачует скорби их». Врачует их скорби, вот этот вот эцев, скорби, вот эти болезни. Господь слышит наше сокрушенное сердце. Поэтому, если мы хотим, чтобы что-то изменялось в нашей жизни, Сокрушенное сердце — это то, что важно здесь. Я хочу дать вам несколько примеров, что сегодня в нашей жизни может являться вот этим вот эцевым, вот этой вот болью, этой болезнью, этой скорбью. И есть разные состояния. Возможно, человек, когда он родился, когда он рос, когда был подросток или ребенок, или даже взрослый, он из-за чего-то пострадал. Может быть, он родился с какой-то болезнью, может быть, он родился с каким-то недугом, или, возможно, он пострадал от кого-то, от своих родителей, от людей, которые были вокруг. То, что принесло ему душевную травму, физическую травму, и вот он с этим живет. И можно, знаете, примириться с этим. Ты можешь сказать, ну хорошо, это то, что есть, это то, что я несу, и жить с этим дальше всю свою жизнь. Но можно прийти к Богу в сокрушенном состоянии и сказать, «Господь, я не готов принять вот эту вот судьбу». Это то, что делает Иовис. Он говорит, «Я не готов принять эту судьбу, я не хочу так больше жить с этой болью». И он взывает Богу в сокрушенном сердце, говорит, «Измени это. Господь, измени то состояние, что кто-то когда-то на меня повлиял, меня обидел, меня затоптал». Измени это, я не хочу нести вот эту вот боль. Мы знаем, что есть очень много людей сегодня в нашем мире, даже среди верующих, которые несут сильную боль, психическую, психиатрическую, я не знаю, душевную, даже духовную какую-то, из-за того, что кто-то что-то им когда-то сделал. Ты можешь прийти в сокрушенном состоянии перед Богом и сказать, «Господь, измени». И я верю, что Господь в силах изменить. Он покажет тебе, что тебе нужно делать. Если ты сидишь и говоришь, хорошо, я принимаю это так, как оно есть, то ты будешь нести дальше свою вот эту вот судьбу, или ты можешь противостать. Это один из видов вот этой вот эцев, вот этой вот скорби, которую мы несем. Знаете, другая вид скорби, которую мы иногда несем, это может быть то положение, в котором мы находимся, физическое состояние окружающей нашей среды, в котором мы находимся. Возможно, ты где-то на работе, работаешь сегодня в таком месте, которое ты понимаешь, что ты не должен там быть. Или, может быть, у тебя есть компания твоих друзей, в которой ты понимаешь, что как верующий ты не должен там быть, ты должен оставить это место. И оно на тебя давит и давит, и давит все сильнее и сильнее. Это своего вида скорбь, которую ты тянешь. И ты не обязан с этим соглашаться, ты не обязан с этим примиряться и жить. Я вам дам пример, чтобы было вам более понятно. Я уже приводил этот пример когда-то. Я в свое время, когда только уверовал, помню, сколько лет назад это было, был еще молодой парень, не то что сейчас, я сильно старый. И я в свое время я работал в ночных клубах. И вот я верующий уже, работаю в этих ночных клубах, и с каждым днем я понимаю, что это место не для меня. Я чувствую в духе, что я должен оставить. Оно мне становится каждый день все более противней и противней. С другой стороны, я понимаю, что практически вся моя парноса, весь мой заработок, он происходит именно отсюда. У меня жена, двое детей, я их должен кормить. Я прихожу, даже советуюсь с верующими, что мне делать, как мне поступить. Я чувствую, что я не должен там быть. Мне говорят, продолжай работать. Ты же должен кормить семью. И вот я продолжаю дальше работать. Но с каждым днем вот эта вот эцев, вот эта вот боль, она просто проникает вовнутрь я чувствую, Господь, я больше не могу, пока не пришло вот это вот сломленное состояние, о котором я говорю, что в один вечер я просто приехал после работы, подъехал к своему дому, и я просто стал плакать перед Богом. Реально, просто я расплакался и говорю, Господь, я чувствую, я не могу больше так. Я хочу, чтобы ты это все изменил. Я не знаю, как я буду дальше жить. Я не знаю, как ты поможешь мне, чтобы мне иметь какие-то финансы, кормить свою семью, но я чувствую, это боль для меня, когда я нахожусь в этом состоянии. И я готов сделать шаг с доверием тебе, что ты мне поможешь, потому что я знаю, это не угодно тебе. И вот это вот, с одной стороны, доверие Господу, с другой стороны, сокрушенное сердце, вот перед этим, вот этой вот болью, скорбью, которую ты несешь, Господь слышит и отвечает. И действительно, я ушел в тот же вечер, с этой работы. И буквально не прошло несколько э, недель или даже дней, Господь приготовил для меня что-то другое, нормальную, хорошую работу, с хорошим заработком, примерно с той же суммой, кото, суммой, которую я зарабатывал. То есть Господь слышит молитву человека, который сокрушенный сердцем. Я помню другой пример, когда один из э, верующих рассказывал: Он говорит: я работаю на работе, и вдруг ко мне пришли там же на работе. Он был дизайнером. Э, гомосексуалисты, он говорит, вот он стал как бы моим партнером, работает вместе со мной, Чем мне делать, я не знаю, я не могу, мне это противно, я не хочу, чтобы так было. Понятно, сегодня в нашем мире учат, все нормально, давайте всех принимать, но ты иногда внутри сердца своего, внутри своей души, внутри духа, ты начинаешь чувствовать какое-то отчуждение, это неприемлемо, это плохо, это эцев, который мы несем, это вот этот вот, вот скорбь, которую мы иногда несем, и ты можешь с этим примириться, ты сказать, ну хорошо, пусть оно так и будет, я буду продолжать это делать. Или можешь сказать, Господь, помоги мне, у тебя есть ответ на мою молитву. И Господь что-то сотворит, и Он изменит твою ситуацию. Еще один момент, когда мы читаем вот эти вот стихи, мы вдруг видим здесь определенный э, намек, не в буквальном понимании, а намек, который мы видим, который отправляет нас в барышит, в бытие, и мы видим проклятие, которое получает Адам и Хава, основанное на тех же самых словах. Потому что когда Адам и Хава согрешили, написано, Бог говорит, «Ты в скорби», используется то же слово, "баэцев", будешь рожать детей». Человек, он говорит, «Ты в скорби будешь пахать вот эту вот землю, и она вырастет тебе разные колючки». То здесь есть определенный намек на тот гораль, на ту судьбу, которую мы несем сегодня. То есть из-за того, что первый человек согрешил, мы сегодня все умираем, мы несем грех вот этот вот в нашей, в нашей природе, с которым постоянно мы должны бороться и бороться, или принять его и жить вместе с ним, и радоваться ему. Это то, что сегодня происходит. Многие принимают это как вполне нормальное. Они любят грех, они бегут к нему, несмотря на то, что Бог говорит о чем-то другом. Они радуются и поступают так. Но Господь для нас приготовил что-то другое. И знаете, Он уже все совершил, Он уже все сделал. Он уже послал Иешуа, который умер, чтобы вывести нас из этого греха. Он уже победил смерть, которой уже предписан приговор. Он говорит, то, что ты должен сделать, это возненавидеть грех. И вот в этом вот состоянии сокрушенном перейти перед Богом, принять его, и он изменит. Проблема только в том, что мы зачастую мы, мы относимся к греху просто нормально, Иногда любим его. Должно прийти состояние ненависти, должно прийти состояние скорби. Написано, что все грешат. Даже верующие люди все согрешают. И знаешь, ты можешь согрешать и сказать, ну ничего, нормально, ладно, ничего страшного, слеха. Потом у тебя происходит то же самое, еще то же самое. Есть люди, которые борются с грехом. Они бы нет, хотят измениться, они борются с ним, они пытаются, не могут, падают вновь и вновь и вновь. Пока ты не возненавидишь, пока ты не скажешь, «Господь, это скорбь для меня!» Вот этот грех, который меня влечет все время за собой, с которым я боюсь, борюсь, это скорб. Я хочу, чтобы ты это изменил. Пока ты не придешь в сокрушенном сердце, перед Богом ничего не изменится. Поэтому это очень важный момент, сокрушенное сердце перед Богом, чтобы могло пройти изменение. Я продолжаю дальше. И Явис, он и говорит, «Благослови», он начинает, его вот оно, вот он, его недр, «Благослови меня своим благословением». Его молитва обращена к Богу, он говорит, «Благослови меня своим благословением, не то, что я хочу. Не дай мне там очень много золота и денег или всего». Как мы молимся к Богу? Зачастую мы просим у Бога вещей каких-то физических, вещей материальных, я хочу Новый дом, я хочу новую машину, я хочу, чтобы мне было в мире хорошо. Мне многие просят, чтобы быть популярными. Мы все хотим, чтобы нас признавали в наших на местах работы, может быть, в школах или в каких-то других местах. Он не просит, он не просил, чтобы он был всезнатным, чтобы он был благословением своих братьев. Его молитва заключалась в совсем в другом. Он говорит, благослови меня Твоим благословением. Как часто мы просим вообще за самих себя. Может быть, мы иногда молимся Богу, говорим, благослови эту пищу, благослови моих братьев, сестер, благослови моих детей. Благослови меня Твоим благословением. Бог знает, что лучше всего для нас. Он знает, что для тебя необходимо. И Он готов все это дать тебе. Тебе нужно попросить Его благословения. Иногда мы думаем, что вот эти вот благословения, которые мы просим, материальные, они настолько хороши, они нас изменят, они что-то совершат в нашей жизни. Мы хотим стать более богатыми, например. Но написано, что все это золото, все это богатство, оно сделает себе крылья и улетит, и ты останешься ни с чем. Ты можешь купить себе новый дом, это будет благословением для тебя, но это будет временным, пройдет месяц, два, три, год, и ты уже чувствуешь это вполне для тебя приемлемо, тебе хорошо, тебе удобно. Но оно уже ничего не несет внутри себя. Есть благословения, которые намного больше этого. Есть благословения, которые имеют вес в духовном мире, в душевном мире. Посмотрите вокруг нас, сколько семей сегодня, они просто... они страдают даже среди верующих они страдают потому что есть проблема в их отношениях может быть снаружи все кажется нормально может быть лучше попросить благословения вместо дома или машины господь благослови мой союз благослови мой дом чтобы у меня был мир чтобы у меня было понимание с моей женой чтобы мы оба были скоры на прощение быстры на прощение Иногда так происходит в семейных жизнях, что один человек уперся и все. Второй где-то прощает, прощает, прощает. Но потом приходит такой момент и говоришь, а что я? Почему я так должен поступать все время? Почему она ничего не делает? Или наоборот, жена все время прощает, а муж упертый. И ты тоже начинаешь становиться в позу. И вот когда двое встали в позу, уже ничего не может поменяться. Господь, благослови мою семью, чтобы был шалом. Какое действительно благословение, когда ты видишь своих детей, что они пришли к Богу, они выросли, они были дети верующих родителей, вот они выросли, может быть, они вышли даже замуж или женились с верующими другими людьми. Это бы бемет благословения. Подумайте, есть очень много благословений, которых мы можем просить у Бога, которые нематериальны, но они имеют намного больший вес. Благослови меня Твоим благословением. Знаете что, зачастую мы даже путаем, что является истинным благословением. Я вам дам пример. Есть люди, это реальные примеры, которые я вам привожу. Мы все э, здесь новые репатрианты. Ты приезжаешь, у тебя нет языка, ты не можешь работать по своей профессии. И вот многие люди, они потихоньку продвигаются, учат язык, что-то делают пытаются как-то продвинуться и пытаются найти хорошую профессию, чтобы не работать на Никайоне, а работать по своей специальности, которую ты имел там. И вот ты молишься Бога, может быть, каждый день уже в течение двух лет или трех лет, «Господь, благослови меня, дай мне хорошую работу по профессии». Молишься, молишься и бамс, тебе приходит работа. Ты находишь работу по профессии, все супер, хорошая зарплата, намного лучше, чем была, ты работаешь, удобные, может быть, даже тебе смены. Ты говоришь, «Господь, спасибо за то, что ты меня благословил». Только что происходит? Хорошая работа, все хорошо, только ты работаешь по шабатам, у тебя нет времени приходить ни на какие осифот, ты уже Бога еле даже помнишь. Является ли это благословением? Да, хорошая работа, хороший заработок, но оно оторвало тебя от Господа совсем. Это не благословение, друзья. Это не благословение. Я могу вам показать пример с другой стороны. Мы иногда, например, вот представьте, у тебя есть машина. Машина, которая у тебя каждый день ломается. Ты уже не знаешь, что с ней сделать. Ты уже хочешь ее быстрее кому-нибудь отдать, продать, на металлолом сдать. Ты можешь, Господь, помоги мне уже от нее избавиться. И вот вдруг находится покупатель. Он платит тебе, покупает. Ты радостный, Господь меня благословил. В чем Он тебя благословил? То, что потом человек получил такую машину и каждый день будет проклинать тебя, это не благословение. Это может быть благословением, если действительно попался тот человек, которого Господь проклясть хотел. Тогда это может быть благословение. Но это не благословение. Хотел бы ли ты получить такую машину для себя? Ответьте мне, хотели бы вы получить такую машину, и потом бы сами бы проклинали этого человека, что он мне продал. Написано, что благословение Господня оно обогащает и не несет за собой э, печали. Это не благословение, когда кто-то тебя будет проклинать каждый день. Поэтому мы должны, во-первых, понимать, что является истинным благословением. И есть благословения, которые... Господь, Он хочет нам дать, и они будут иметь большой вес, они повлияют на твою душу, на твой дух. Когда Бог благословляет, все вокруг начинает, Листадер, все вокруг у тебя начинает идти. Не деньги или золото, или дом, или машина. Благослови меня твоим благословением. Я продолжаю дальше. Что же дальше? Явис просит. А, перед этим я забыл еще кое-что сказать. Когда мы вообще просим, Господь, Он действительно хочет нам дать что-то, хочет нам дать благословение. Мы иногда думаем, что когда мы приходим к Богу, что мы покаялись, мы приняли Иешуа, мы думаем, что вместе с этим нам сразу автоматически полагаются все благословения. И знаете, это ошибка. Ешуа не зря учил, он говорит, просите и получите, стучите и отворят вам. Он не говорил, что сразу тебе все приходит само собой. Он говорит, нет, проси, проси, проси, и тебе дастся. Иаков, он пишет и говорит, вы, говорит, не получаете, потому что не просите. Мы должны научиться просить Божьих благословений. Я вам расскажу такой машаль, историю одну такую, услышал это у одного пастора. То есть вообще вот эта вот проповедь, она тоже немножко основана на, на его проповеди. Он сказал, что один человек попал на небеса. И когда он попал на небеса, апостол Петр встречает его и говорит, ну пойдем, я тебе сделаю экскурсию, покажу, как здесь все красиво. И вот там, где они стояли, вдруг первое здание, которое видит этот человек, он видит, стоит определенная башня, такая вся старая, вот в, в, Вокруг все красиво. Вот этот башня, какая-то старая. Он говорит, что это такое, что это за здание? Можно говорит, туда? Он говорит: нет, нет, оставь, смотри, какая она дряхла. Пойдем, я тебе лучше покажу другие красивые места здесь, более приятные. И он идет, провел его, экскурсию, возвращается на то же место. Этот человек просто в восторге, как все в раю, красиво. И он опять замечает эту башню. Он говорит: нет, я очень хочу туда. Если ты меня уже привел, иди, покажи мне. Он говорит: ну ладно, пойдем. Короче, заходят, снимает он замок, этот человек туда вбегает, смотрит, большая башня, куча-куча-куча стоит там, э -э, построена этих э -э, магирот, шкафчиков. На каждом шкафчике написано имя, фамилия человека. И вот он начинает там искать, бегает свою фамилию, имя, еле-еле находит, открывает шкаф, видит коробка, Достает эту коробку, открывает ее, и вдруг апостол Петр слышит такой голос, ай он говорит, я же тебе говорил, не стоит тебе. Это были благословения, которые Господь хотел дать этому человеку, но Он их не попросил. К чему я говорю это? Господь хочет дать нам. Не то, что хочет, Он даже может нам дать. Он, он открыт для того, чтобы дать нам эти благословения, но мы их не просим. Благослови меня твоим благословением. Нас Писание учит. Ишуа даже сам говорит. Он им рассказал даже притчу. И несколько притчей, что, говорит, просите. Помните, вот то, что я с чего начал? Он говорит, если ты стучишься, тебе отворят. Говорит, если сын у тебя попросит хлеба, ты не дашь ему, отец не даст ему там змею. Он говорит, отец ваш, он даст вам благословение, просящим у него, просящим у него он дает. И еще потом добавляет другую притчу. Это написано в послании к Луке. Он рассказал им притчу, что нужно им молиться всегда и не переставать. И там вот эта вот притча, помните, про вдову, которая ходила и все время плакалась одному шофету, этому судье. Плакалась, плакалась, он говорит, да, надоела она мне, вот дам ей уже, чтобы получила она и оставила меня в покое. Знаете, мы можем в этом взять пример у наших детей, когда были здесь на одном из детском уроке у детей спросили: Дети, вы что-то просите у родителей? Говорит: Конечно, мы всегда все просим, мы просим. Говорит: И что они вам дают? Говорит: Конечно дают. Что всегда дают? Ну, 99 что дают. Говорит: А как, как вы просите так? Говорит: Ну как? Просим, пока не дадут. Говорит: Просим, пока не дадут. Еще говорит: Будьте как дети. Мы не зря он приводит эту притчу. У меня вот самая младшая о, да я она как начнет что-то просить, это, это просто что-то, это караул. А она без остановки просит, без остановки, просто. Она как, как будто ее записали на, на видеопленку, на какую-то, на аудио, и она просит. И ты уже ей отдаешь, говоришь, что отстань туда, вот подальше уйди, чтобы я тебя не слышал. Даст просящим у него. Он говорит, просите неотступно, будьте как дети. Когда мы просим Божьи благословения, он нам их... Даст. это вот еще один такой урок. Я продолжаю. Он помолился, говорит, если бы ты расширил пределы мои. И зачастую в среди христианском мире, я даже думаю, может быть и среди евреев, многие бизнесмены пользуются вот этой вот молитвой. Они применяют ее для своего бизнеса. Расшир пределы мои. Что такое пределы? То есть представьте, раньше были шватим, были колено, у каждого было... Своя, свой предел, у каждого был свой участок, между ними была граница. И если он говорит, расширь пределы мои, то есть это можно применить к твоему бизнесу. Я хочу расшириться, я хочу чего-то большего. И это нормально просить благословения для твоего эсока Если тебя Господь уже благословил, дал, ты идешь, это нормально. Просите благословения, чтобы Господь расширил ваш эссек. Это первый такой пункт о расширении эсока Но что такое еще значит, расширь мои пределы. Это может быть касаться нашего характера. Мы знаем, что у каждого из нас есть какие-то маленькие темные пятна в нашем характере. Есть что-то, что мы до сих пор тянем, несмотря на то, что мы верующие. И тебе как бы хочется от этого даже отказаться, может быть, даже где-то не получается. Ты говоришь, «Господь, расширь мои пределы. Я хочу, чтобы твой свет, он наполнил меня, и он вот эти вот темные пятна убрал». Я хочу, чтобы Твой свет заполнил всю ту территорию, которая есть. Расширь мои пределы, чтобы я отказался вот от этих темных пятен, от своих каких-то поступков или каких-то действий, которые присутствуют в моем характере. Расширь мои пределы. И еще одна вещь, которая здесь очень важна, это когда мы можем молиться Господу, расширь мои пределы, то, что касается вообще Твоего служения то, что касается твоего предназначения в этом мире. И Авис, он говорит, я не хочу людям приносить зло, вместо зла я хочу давать им добро. Я хочу, чтобы ты это перевернул, расширь мои пределы. Я мукбаль. То есть вот это вот Эцев, Ацвуд, или вот расширь пределы, это когда, может быть, ты в чем-то не можешь это преодолеть. Ты мукбаль, ты ограничен. Он говорит, расширь это. Я хочу давать что-то другое. Мы можем молиться этой молитвой, и важно молиться этой молитвой, для того, чтобы Господь использовал нас в своем царстве. Это может касаться общины, это может касаться домашних групп, это может касаться и, чего угодно, пения, парашат шамвуа, это может касаться твоего служения на том месте, в котором ты работаешь. Расширь мои пределы, чтобы Господь начал использовать тебя, и ты мог приносить больше и больше плодов. Когда Он благословляет тебя своим благословением, ты можешь просить Него, «Господь, расширь мои пределы, я хочу служить Тебе». Мы зачастую забываем, что мы в этом мире для того, чтобы также строить Его Царство. Мы живем своей жизнью, нам все хорошо, работа, дом, нормально, пришел в общину, помолился. Еще когда-то сказал своим ученикам, «Я сделаю вас ловцами человека». Он им сказал, «Идите и проповедуйте по всему миру». Господь желает использовать нас. Он знает каждого из нас, Он знает все, что ты умеешь, даже то, что ты сам еще о себе не узнал. И если ты будешь молиться и говорить, Господь, расширь мои пределы, Он начнет использовать те дары, которые спрятаны в тебе. Он начнет приводить тебе и что-то новое делать в твоей жизни. Расширь мои пределы. Я помню, как несколько месяцев назад Яна она давала свое свидетельство. Она говорила, вот карантин, все сидят дома, закрытые. И я сижу, я помолилась Господу, я говорю, Господь, используй меня. Что я могу сделать? Вот я сижу в четырех стенах. Как? Что мне делать? Используй меня, я хочу послужить тебе. Эта молитва называется «Расширь мои пределы». И вот она выходит в магазин, это единственное, куда можно было ходить, и видит, возле дома сидит девушка, израильтянка, которая просто плачет. Она подошла к ней, как-то стала с ней общаться, хотя иврит вообще не знает. Взяла ее к себе домой, и два часа они там вместе провели время. Господь, расширь мои пределы. Он начнет приводить тебе что-то, чтобы ты мог принести плод для Его Царства. Это очень важная молитва для каждого из нас, для каждого верующего человека. Но знаете, что потом происходит? После этой молитвы, Господь, Он тебе расширяет твои пределы, Он выводит тебя из зоны комфорта. И ты становишься уже неограниченным, и ты не можешь править той ситуацией, в которой ты находишься. Вот Он ее вывел из зоны комфорта, послал ей человека. Она на иврите ни одного слова не знает. Мы любим, когда мы можем... Править ситуацией, когда мы уверены, когда мы все знаем, ты чувствуешь себя хорошо и уверенно, когда все в твоих руках. Но Господь желает, чтобы у нас было другое положение. Когда Он начинает расширять твои пределы, ты можешь с этим справиться только когда ты зависим от Него. Он желает, чтобы мы были зависимы от Него. Это нормальная ситуация, когда ты не контролируешь ситуацию. Мы зачастую думаем, у нас приходит страх, мы не знаем, что делать, и это нормально. Я сейчас дальше объясню тоже, почему. Потому что Господь тогда начинает что-то делать с нами. Он начинает руководить этой ситуацией. И если ты предаешь это Ему, тогда Его благословение, Его помощь, Он ведет и Он знает, что нужно сделать. Он начинает открывать в тебе новые дары, которые скрытые. Пока ты сидишь в своей зоне комфорта, у тебя ничего не меняется, ты продолжаешь приносить все те же плоды. «Расширь мои пределы». Молиться этой молитвой очень важно. Что же происходит дальше? Потом он говорит, «И пусть твоя рука, она будет со мною». Вот это вот и есть, «Твоя рука пусть будет со мною». Это и есть вот это вот Божья поддержка, когда он вывел тебя, и ты не управляешь ситуацией. Ты говоришь, «Я хочу, чтобы твоя рука была, чтобы твоя рука меня защищала, охраняла, и чтобы ты меня поддержал в этом ситуации». Господь ей дал Яне какую-то мудрость, как общаться с этой женщиной. Может быть, пальцами, может быть, какие-то слова у нее стали приходить, я не знаю, но они два часа общались и друг друга поняли. Иногда, может быть, ты новый верующий, который только что пришел к Богу, у тебя нету никакой теологии, ты ничего не знаешь, и вдруг Господь кого-то тебе посылает, чтобы ты ему проповедовал. Ты говоришь, «Господь, я не знаю, пусть твоя рука будет со мною». И Он наделяет тебя такими словами, которые, о которых бы ты сам никогда не подумал. Это и есть, когда мы можем быть вместе с Богом, уповать на Него и быть зависимыми от Него. «Пошли мне твою руку, чтобы защищала меня». И последние слова, которыми Он молится. «Вешамар таути мира «И храни меня от зла». Вот эта вот последняя молитва, она является как бы здесь заключающей и очень важной. Почему? Потому что, когда ты попросил, чтобы Господь расширил твои границы, и Он помог тебе, то ты действительно видишь Божье благословение. Ты видишь, что что-то получилось, получилось что-то новое, новый плод вырос в Божьем Царстве. И тогда, может быть, может прийти к тебе гордость, сказать, «Вау, какой я крутой, чего я достиг». Я даже не думал и так все сделал. Ты можешь, может быть, принять это на себя. Гордость — это ненормально. Поэтому он говорит, храни меня от зла, храни меня от гордости, храни меня от всего, что может прийти. Но самая большая проблема здесь, что когда ты расширяешь свои границы, ты их расширяешь за счет кого-то. Когда расширяются границы Божьего Царства, они расширяются на зоне врага. Кто наш враг? Сатан. Вы не думайте, что он будет сидеть сложа руки и радоваться тому, что у него отбирают его границы, что у него отбирают его людей, что он теряет, и он будет этому радоваться. Совсем нет. Это как раз то время, когда он начнет применять всю свою силу, которую он имеет. И он это умеет делать очень хорошо. То есть это самое опасное время. «И храни меня от зла». Потому что когда ты будешь приносить Богу плоды, сатан начнет действовать со всей своей силой. У меня на работе есть один человек, он Митнадев, волонтер в, в Мештаре, в определенной в такой организации, которые они ездят на, на полях и охраняют вот эти вот поля. Он говорит, очень часто так происходит, что когда есть совместные поля, то люди вот одного поля, они начинают портить поля своего соседа. Они его, их жгут, они там им сеют что-нибудь плохое, они выдергивают иногда то, что там уже выросло. В основном это происходит между бедуинами и израильтянами. То есть они делают все возможное, чтобы человек просто ушел и оставил свое поле. Они расширяют свои границы на полях чужих людей, на полях, тех, которые находятся рядом с ними. И что делают израильтяне? Иногда некоторые просто с этим примиряются, говорят, да ну зачем оно мне надо вот с этим вот так вот дальше жить. И они просто уходят, и те присваивают к себе свои поля. А некоторые, они начинают работать с, нанимают каких-то людей, нанимают специальную охрану, работают вместе с государством. И вот он вот в такой вот группе, которая охраняет эти поля, они вылавливают, вот этих вот бедуинов, которые приходят, чтобы там что-то попортить. К чему я это говорю? Враг, он не будет сидеть сложа руки. Он не будет, он будет действовать со всей силы. Поэтому в этот момент важная молитва. Господь, храни меня от зла. Я нуждаюсь в Твоей защите. Я хочу, чтобы не пришла ко мне гордость. Но я хочу отдать всю славу Тебе. Схрани меня от зла, чтобы я не чувствовал больше опять вот это вот боль Эцев или скорбь. И в заключение я хочу сказать, что вся вот эта вот молитва, весь вся эта история, которую мы читаем, мы видим, что она не зависит от времени, она не зависит от места. Там не написано, где он молился, там не написано, когда это было. Эта молитва показывает нам совершенную веру человека. И еще когда-то сказал, вскоре будут молиться не на этой горе и не на той горе и не в Иерусалиме, но будут молиться во всяком месте, в духе и в истине. Вот эту вот молитву Явиса мы можем применить в нашу жизнь в любое время и в любом месте, в сокрушенном сердце, которое всегда Господь Написано, что Очи Господа, они наблюдают всю землю, и они ищут людей, которые преданные Ему. Он готов помочь, Он готов явить свою руку. Господь, благослови меня Твоим благословением, расширь пределы мои. Пусть Твоя рука будет со мною и храни меня от зла. Боже, я провозглашаю вот эти вот слова в нашу жизнь, чтобы мы могли принести много плода в Твоем Царстве, Господь. Чтобы мы могли увидеть, что является истинным благословением для нас. И не уйти в сторону от Тебя, Господь. Чтобы мы научились бороться и не принимать тот гораль, ту судьбу, которую навязывает нам этот мир. Мы просим Тебя, дай нам силы во имя Ишуа Мессии. Аминь.